Добрый день дорогие друзья Это вторая часть видеоролика про управляемую поворотную камеру Камера предназначена для установки в помещение Сейчас мы произведем подключение камеры Коротко я еще раз расскажу про камеру Камера умеет поворачиваться влево-вправо также поднимать и опускать объектив Камера имеет Wi-Fi Возможно устанавливать карту памяти для записи на флешку можно подключать ее по беспроводной сети по Wi-Fi, по проводу. У камеры есть микрофон. ик подсветка по паспорту сказано до 20 метров. Разрешение камеры 720p и пишет с разрешением 1280 на 720 пикселей. Значит, в данном случае подключать мы будем к видеорегистратору. Регистратор подключается к монитору. Сейчас немножко поправлю, чтобы было именно разъемы, которые мы будем подключать камеру немножко опущу. Трансляцию мы ведем из нашей студии. Шумоизоляции у нас никакой здесь нету, поэтому у нас эхо. Может быть, нам подскажете, как сделать шумоизоляцию или по крайней мере, чтобы не было такого эхо у нас в видео. Пока я вот даже не знаю, что сделать Это у нас. Вопрос номер один. Видеоролики станут только от этого лучше. Так, ну приступим, собственно, к подключению. Камеру нужно подключить к питанию. У нее в комплекте идет разъем. Я его уже подключил через USB-удлинитель. До розетки мне тянутся далеко. Камеру подключим с помощью провода Ethernet к видеорегистратору. Камера, когда загрузится, издаст звуковой сигнал. Для управления нам понадобится мышка. Мышку мы подключаем к видеорегистратор. Регистратор у нас также работает от электросети через свой блок питания 12 вольт. Для чего вообще нужна эта коробка? В него устанавливается жесткий диск, на который ведется. Собственно, вот и звуковой сигнал. Сейчас осталось нам подключить монитор. Видеорегистратору тоже нужно загрузиться буквально 30 секунд, и мы сможем посмотреть, как все это работает. Я покажу изображение через видеокамеру с экрана. Попозже видеоролик вставим. Непосредственно уже с самой камеры. Так, мы камеру предварительно настроили. Сейчас я удалю ее. Вот мы имеем новый видеорегистратор. Сейчас одну минутку я направлю камеру на экран видеорегистратора. Теперь вы увидите экран с камеры. Заходим в главное меню. Камера у нас уже подключена, управляемая. Цифровой. Выбираем цифровые каналы. Активируем первый канал. Ставим галочку. Ставим добавить камеру. Можно сделать поиск. У нас камера нашлась. Два раза на нее кликнули. Все, она у нас здесь прописала все настройки. Теперь ОК. OK. Выбираем камеру. ОК. OK. И собственно все у нас камера уже включена и работает. Никаких сложностей. Теперь смотрим, как камера управляется. Для того, чтобы покрутить камеру, повернуть ее. Мы включаем управление PTZ. Я его в сторону сдвину, чтобы не мешало. А Так как камера предназначена для установки на потолок, у нее управление, управление уже изначально развернуто. То есть влево-вправо. Поэтому я буду нажимать вправо, она у меня будет вращаться в левую сторону. Делать это все достаточно легко. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Поехали в обратную сторону По-моему, скукотища ролик получился, да? Ну, зато можно посмотреть, как она работает, собственно В общем, у нас есть возможность Управлять камерой влево-вправо Вверх-вниз Непосредственно на самом же изображении Можно что-то приблизить это уже функции самого видеорегистратора. Также можно сделать, на весь экран растянуть. Думаю, достаточно интересный видеоролик получится, если вы сможете сразу видеть и изображение с экрана, и как работает сама камера я выведу сразу управление ну собственно вот все что хотел показать Кому-то может показаться, что изображение с камеры не в фокусе. Все дело в том, что объекты в камере сейчас стоят очень близко. А камера рассчитана, что объекты будут немножко находиться хотя бы на расстоянии полутора метров. Из-за этого и получается, что а, ближайшие объекты немножко не в фокусе. А, при работе камеры на территории магазина или квартиры все будет в порядке. А это, собственно, наше рабочее место. Откуда ведутся видеосъемки. Прожектора есть, а эхо все равно не ушло. Что -то нужно с этим делать? Есть какой-то ячеечный поролон для звукоизоляции. Где его взять, пока непонятно. Может быть, кто-то знает? Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будем очень благодарны вам. Собственно, все, что я вам хотел показать. зорка. Все просто, ничего сложного. Подключили, несколько раз на кнопку нажали, и можно пользоваться системой. Оборудование есть в наличии. Пожалуйста, приезжайте в наш магазин. Находится он по адресу Красный Путь 131 в городе Омске. Телефон наш будет указан сейчас на заставке, которая будет после этого видео. Конечно же, я вас попрошу проголосовать за наше видео, поставить лайк. Я уже говорил, что это важно для развития нашего видеоканала. Подписывайтесь на наш телеканал. Будут достаточно часто выходить новые видеоролики про новые продукты. Будем рассказывать про какие-то секреты по продукции. Спасибо за внимание. С вами был Андрей. До скорой встречи, друзья.